Я Татьяна Доценко. А я Георгий Кирсанов. Мы сотрудники туристической компании «Тур Банжур. Передаем вам привет из солнечного Египта и хотим поздравить вас с Международным Днем Туризма. Дорогие коллеги, желаем вам профессионального роста, успеха в своей деятельности и только благодарных и добрых, позитивных туристов. Уважаемые наши клиенты, мы хотим пожелать вам только самых ярких и позитивных эмоций от ваших будущих путешествий. Ура! Ура!